Всем привет! С вами канал Кихибу. и сегодня мы э, будем делать дом из снега. Ну вот, примерно вот здесь я будем делать. Кстати, перед началом данного ролика подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить другие видео. Э, ну, мы начинаем! Сегодня мы будем учиться флексить у меня. Погнали! Делай максимум громкость. На максимум. Для начала надо собрать весь снег кучку, чтобы потом вырыть там отверстие. Для этого нам понадобится м -м, лопатка. Да. Большая. Так как весна, снег мокрый. Так что мы будем довольствоваться этим. Всем. А снег выпил только вчера. Да. Мы два теперь будем учиться. Давайте учиться, начинать. Первый раз вот такой, повторяйте за мной. Посмотрите, как вы не получаете. Следующий флекс. Танцуем флекс. что, пошли брать снег из соседнего двора, надо экономить. Углевай! Нормально, теперь надо его убить Как вы видите, прогресс не проходит в другом страте Ладно, так как это очень долго, мы все достроим и будем начинать делать дырку. Ну, чтобы пролезть туда, понимаешь? Следующий флекс! Так, теперь экзамен. Если ты пройдешь его, то ты истинный флексер. Давай, давай, повторяй за мной. Я вам, я вам показываю, если он правильно повторит, то он в Повторяй! Вы как думаете, это похоже? Я думаю нет. Так что первый этап не пройден. Второй этап. Смотрите, как я делаю. Ты должен повторить. Итак, давай. Вот это уже другое дело. Молодец! Итак, самый последний этап. Как его назывался, я забыл. А, а. а может, повторить? он истинный лекарь, ну почти, на четвертый этап, конечно. Чтобы работа была эффективней, мы наложили снег большую бочку соседнего да. двора. Ну это вон. криминал, по сути? Да. Но для нас все нормально. Да. Все. Дыра, вот так бери, бери отсюда, отсюда бери отсюда. отсюда о, тяжелый. О! Вау. О! Ты тупой! Бери. Поднимай. Ну, блин, о. Ой. Там еще есть. Что, еще? Бери, не надо просто берет ее. Там еще есть. Итак, теперь шарой флексик. Молчать за мной, если ты его, если ты все обсудил, что ты истинно держишь. Самый первый, значит самый сложный. Третий этап! Самый сложный, третий этап! Все. Теперь надо сделать проходной двор, короче. Да. Проход надо сделать. Проходный двор. Ну что ж, давайте начинать. Так, нам надо вот так вот, Эл! примерно вот здесь вот, уже начинать копать. Вот. Ты пока что берёшь вот эти куски и сюда вот где-то, чтобы повыше стало. Увидимся, когда все сделаем. что там? Победу одерживает. Итак, победу одерживает. Сейчас, бог. А ты? А ты? А Он А ты? А ты? А А ты? А ты? А ты? в мире! А сейчас что? Помогаю или мешаю? Помогаешь. На кулаку, на кулаку. Не надо, не надо. вот Ладно. Давай я тебе все деньги дам, а ты мне дашь всю победу. В общем, у нас получилась какая-то дичь, но мы старались. та -дам! Вот, такая красивая местечко. Там какой-то голос, конечно, но это, это мелочь. Возьми его. Вот. Видали? Там еще есть, возьми. Теперь самый первый, кто залезет туда, это будет АТО. А то зарезай залезай, залезай. Там ну, в общем вот и наш дом давайте мы проведем вам экскурсию вот здесь вот например дайте камеру сейчас проведем экскурсию например вот здесь вот окошко а то залезь туда и выгляни, пожалуйста. Вот здесь я вот тоже окошко... но ну, он ну, долезает, давай, давай. Что это такое? А, это ото. Вот, ты не угола. Скажи, блин. А вот, короче, и наш дом. Ой. Вот. Если понравился этот видеоролик, ставьте лайки, мы очень сильно старались, чтобы построить вот эту вот это дичь, короче. Ну и с вами был канал Кики Бум, всем удачи и пока! А вы кто? А вы будете вообще залезать? Я там уже залез. Нет.